Всем привет! С вами Владимир Грачев. Я хочу сегодня поделиться с вами очень интересной вещью. Сегодня мне пришла посылка с очень удивительным продуктом. Этот продукт он оказывает очень хороший эффект, оздоровительный для всего организма. В нем присутствует аж целых 13 микроэлементов, которые очень необходимы организму этот продукт в буквальном смысле оздоравливает и омолаживает организм сейчас я вам его покажу прямо на почту я сегодня зашел и взял этот продукт вот прям при вас я открываю очень так аккуратно. Запакован. Вот если видно, здесь написано мое имя и мой адрес. Казань. Так. О. Вот он этот продукт. Продукт называется Brine Fold Plus. Такие замечательные упаковочки, красивые. Так, и здесь бумага. Здесь написано, что продукт предназначен для меня. Мое имя и мой адрес тоже так же. Вот, дорогие друзья, что меня поразило в этой компании, это то, что буквально доступен всем бизнесу. Абсолютно всем. Очень уникальный и богатый маркетинг-план. Проверенная компания. В течение двух лет испытывался продукт. Прошел испытание в Московской академии. В Московском РАН. Это Российская академия наук лаборатории этот продукт вот этот продукт так выглядит брайан файл плюс в этой упаковке 90 таблеток так еще раз вам продемонстрирую документ что есть написано владимир казань мой адрес так. и сейчас мы продемонстрируем сейчас мы это все продемонстрируем секундочку я его очень долго ждал он мне пришел буквально через 18 дней да, я его 18 дней ждал, секундочку. Мы его открываем. Он аккуратно запечатанный. В такой полиэтиленовой обложке. Так, здесь получается. Так. Тоже запаковано. Все солидно упаковано. Так, здесь мы достаем ватку. И вот они, таблеточки. Вот такие таблеточки. Сейчас мы их употребим. Берем таблеточку и запиваем. что мне нравится в этой компании. Вот то, что я сейчас делаю, это может сделать каждый. Этот витамин, он в буквальном смысле оздоравливает весь организм. Ну, вообще-то 70% он воздействует на мозг и 30% воздействует на весь организм. И одна женщина сказала что у нее подруга эта подруга давала принимать своему мужу эти таблеточки у него была парализована рука паралич и вот после применения вот этих таблеточек этот мужчина через месяц стал радуется как ребенок из-за того что у него начала двигаться рука вы представляете, насколько полезен этот продукт для людей Так что я решил заниматься этим бизнесом Оздоравливать себя Предлагать оздоравливаться другим Вы понимаете, это просто благо Мы предлагаем людям благо Сами оздоравливаемся. Употребляем продукт. И предлагаем своим друзьям, знакомым, чтобы они сделали то же самое. Это, во-первых, очень просто. Повторить. Самый легкий бизнес. Мы сами употребляем, оздоравливаемся. И предлагаем то же самое делать другим. Легко и просто. Все могут повторить. Согласитесь? Так что, друзья... Я выбираю сегодня Бизнес Который помогает Оздоровиться Помолодеть Этот продукт Омолаживать организм на 15 лет Представляете, какая вещь классная Получается, мы Предлагаем людям На 15 лет Помолодеть Это супер так что, друзья Бизнес Классный бизнес Доступен всем Надо Присоединяться Пользоваться витамином Оздоравливаться И предлагать Оздоравливаться другим Вот наша суть Вот этого всего бизнеса Всего доброго Друзья До новых встреч Подписывайтесь Под видео будут ссылочки и все подробности. Всего доброго, до новых встреч!